Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Советский средний танк 10 уровня Объект 907, карты Химмельсдорф, Игл... игрок Клауд Спирит Сразу два японца с противоположной стороны Заняли позицию, еще кто-нибудь будет? На горке обычно здесь много желающих поиграть, но, да, он видно, там и тяжелые танки что-то там забыли на том фланге. Хорошо, когда есть свет, отсюда с горки иногда неплохо можно пострелять, но пока что неудачно, только одно единственное пробитие. А счет уже стал 1-3, даже 2 минуты не прошло. Есть второе пробитие, третье не успеть закатывается там за здание. Вражеский тяжелый танк. На горку пока из противников особо никто не торопится. Что там, больше двух японских ст -шек. никто сюда не, не захотел ехать. Я не понимаю, как вот так умудрился там слиться, леопард один что-то делал. В чистом поле на открытой местности практически. Танк, у которого отсутствует броня. Еще один одаренный союзник пошел вперед. И счет уже 1-6. Все замечательно просто. Ничего нового. 907 решает покинуть горку. Решишь, что в одиночестве там ничего не светит. Да? Что делать одному против двоих почти с полным запасом прочности противника. Да? Ну, там он тип 61 только получил одну тычку от кого-то и все. Счет 2-6. <режисс> Это прошло 3 минуты 10 секунд. Ну, на то она и небольшая карта. Здесь бой редко надолго затягивается. Счет уже 2-8, да? Ну чтобы вот такое вот. Два раза получается пробить торта. Пробите. Торт начинает там что-то ныкаться, а чего уж делать, да? Ну откатывается назад за здание, коль вперед идти не хочет. Четыре восемь. А, дверь шестьдесят восьмой на фугасах. конечно, можно и на фугасах, но в этой ситуации здесь есть возможность без проблем выцелить уязвимое место и уже стрелять обычным базовым хотя бы снарядом. Вен с ним не обязательно золотым. Счет 5-10. Все там союзники в атаке закликнулись сейчас, наверное, только и останутся вот эти вот четыре 430-го, конечно, перезарядка подольше. Еще удается с пожаром, но, походу, автоматически огнетушителю 430-го. т 10 как-то долго-долго выцеливает, но все-таки произвел выстрел. Счет делает 7-11. 8-11. Повреждается боевая укладка, приходится использовать ремонтную команду, но это позволяет, дает время Чарфу Туру, чтобы скрыться, так бы, в принципе, 907 должен был успевать его добрать. Сейчас, мне кажется, самый оптимальный вариант был, да, вот так в четвером где -нибудь. засесть и сидеть ждать. База недалеко, если что, там захват сбить. Нет, он 268-му не имется, он куда-то поехал. Сейчас его, наверное, за это накажут. Противников все-таки на три больше. Ну, так у противников численный перевес, они сами должны идти в атаку. Сиди жди где-нибудь в огромном месте, все. Он уже, по-моему, получил, да, еще и на он и арта накидывает. Он сам там на горку как снаряд отправил, промазал. 507 есть шанс сейчас уничтожить вражескую артиллерию. Оп, пожалуйста, все. Допрыгался 268-й. До свидания. Так да, как бы это не прискорбнер, но Арта здесь не оказалось. Уже куда-то уехала. Ну, арта тоже понимает. Если все союзники на другом фланге, то лучше тоже переехать куда-то. 260 стоит, спит себе приспокойненько на базе. Надо, прокачав такой танк, и, и, и вот попасть в такую ситуацию. Не знаю, не, ну по-честному бывает же такое. Может, там интернет отвалился или что? Там видно, что еще 277 тоже стоит. Неужели два в кашера? Да, но это вообще уже выглядит очень странно. Такие подарки. ну Там 907 и так уже неплохо урона настрелял, но тут вообще такая халява. Не удается пробить. Кстати, не так уже много снарядов остается. Всего 14 штук. Еще три надо, чтобы 277-го добить, если, конечно, не будет больше вот таких неприятностей с непробитием. Ну, еще есть 11 снарядов. Два, два базовых, 7 золотых и два фугасных. Ну, фугасных, в принципе, пригодится. К примеру, против артиллерии можно использовать. Все, там оставшиеся союзники зажаты с двух сторон. Оставшиеся, да, еще говорю, союзники во множественном числе. Там уже был один, но все, был досплыл. Да Двое противников стоят на захвате. Надо идти с ними как-то разбираться. Аккуратненько, 907-й выглядывает. Сразу же удается уничтожить ТИК-61. такой ситуации, конечно, большая доля везения теперь, да, с какой стороны, как ты выйдешь на противника, да, вот, к примеру, сейчас бац, прям сразу выезжает, орудие смотрит в нужном направлении, минус один противник, остается трое, из них две артиллерии, да, к примеру, будет ситуация наоборот, 907-й смотрел бы в другую сторону, чтобы позволило Чарфутуру, да, причем барабанный танк, возможно, уничтожить 907-го, ну, опять же, да, повезет, там пробил, не пробил, ну, все равно. Прочности остается уже 230 единиц, но у арты сейчас по-любому нету прострела. Нет. Нет. Прям самый нужный момент здесь не пробивает ТИП-61. То ли торопился, не смог выцелить какое-то уязвимое место, хотя дистанция была просто... Смешная там. Выцеливая НЛД, я думаю, в НЛД-то уж точно можно пробить летит чемодан здесь такой был маневр хитрости да как будто я поехал туда потом развернулся арта уже чемодан откидала вон одна арта обнаружена ну видать там она и будет сидеть за углом до конца боя остается три с половиной минуты Четыре снаряда как раз. По два на каждую артиллерию. Не поехал 907-й сразу на горку. Ну, в принципе, известно, где одна арта. Можно пока что не торопиться. А время тикает. Остается три минуты. Ну, три минуты пять секунд. Ладно. За каждым углом, да, вот так вот, возможно, тебя поджидает. И здесь неудачный выстрел, остается всего три снаряда. Два фугаса надо пробивать. Тараном, возможно, уже добрать не получится, потому что слишком мало прочности у 907-го, ну и арта тоже достаточно <laughs> тяжелая техника. Можно просто самоуничтожиться. Остается две минуты. Мне кажется, вот здесь подъехай поближе, там у Арты, ну, не знаю. На такой горке с близкой дистанции выстрелить было бы ему проблематично. А время тает, пошла заключительная, не заключительная, а заключительная две минуты. 907. -й. А, не стал, да, изобретать велосипед, пошел, просто встал на захват. Время позволяет, тем более здесь можно за домом спрятаться, у Арты прострела нет. Ну, она может еще просто взять и успеть сюда приехать. Да, вот что и делает одна из артиллерий. Есть пробитие. Все, один заключительный снаряд. Арта готова. А что делать дальше, да, если вторая арта приедет? Если бы она знала, что у 907-го закончились снаряды. Ну, противник об этом же, конечно, не знает. Что он будет делать? Сейчас посмотрим. Немножечко можно убыстрить это. Ну что, неужели артавод не предпримет никаких попыток он прекрасно знает, сколько, по крайней мере, прочности у 907-го, и у него был бы шанс его уничтожить. Да, он приезжает. Приезжает, стреляет с разворота, ну и все это фиаско для арты. Всем спасибо за внимание, не забываем подписываемся на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.